Что делать, когда у папы забрали любимую миску, а ноги надо где-то мыть. Вот придумал такой лайкхак. Подписывайтесь на канал Домашний Мастер. Всем пока.